Твой отец слишком упрям. Я сам отправлюсь к Каракулу. Эльхант, я... Я понимаю, Лана. Тебе нужно оставаться с отцом. Надеюсь, мы еще встретимся. Мне так жаль. Интересно, как выглядит этот оракул? Отец рассказывал мне, что когда-то один из них обитал в руинах скребунов, но потом орки уничтожили его. Никто не ведает, откуда взялись эти создания, но все знают, что они... сама древность. Всем привет, ребят! Мы продолжаем прохождение Героев Уничтоженных Империй. Соответственно, в предыдущей серии мы попали в город Звенящей Воды, зашли на совет и... Нас изгнали из войска Что мы делаем сейчас? Нам нужно найти Оракула Который скажет нам, что нам нужно вообще В принципе делать с этими непонятными ребятами Которые на нас напали, Воль, напали на наше Так, без проблем Вперед, быстро помогать Уничтожаем гоблинов Еще где-то? Или что? А, вот гоблины. Так, вперед. Нам нужно уничтожить лагерь гоблинов в данный момент. Чем мы с вами и займемся. Так, строительства у нас здесь нет. По дороге еще как раз посмотрим, что мы тут потеряли. Давайте его остановим. Он какой-то больно резвый. Бегает очень быстро. Очень быстро. Так, отлично. Браслет троллейной крови возьмем. Регенерация здоровья плюс 3. Скорость так, по себе, не особо интересно. Продадим в ближайшем... Ближайший мастерской. Так. Ой, как тут их много-то, слушай. Ну, пусть поближе подходят. Выдаем массированный удар льдом. Почти вся пачка сейчас поляжет у них. Так, давайте сразу же заберем с собой всех магов. Так, и все. А, нет, стоп, последний живой еще остался. Все. Теперь спокойно уничтожаем дальше. Сколько атака? 80. 57. Нормально, выстоим. Отходить даже не будем. Кстати, да, они здесь постоянно производятся. Эльфийская кольчуга. Интересно. Почитаем, сейчас посмотрим, что она дает. Так, нам самое главное уничтожать их здание. Потому что сколько бы мы с ними не воевали... Так, что наше дает? Максимальная мана 90, регенерация маны 3, защита магического 3, силы заклинания 2, урон минус 2. О, кстати, нифига себе, скорость восстановления маны выпала, хорошо. Это у нас защита по всему, регенерация маны минус 3. Мы, мы только что взяли регенерацию ману. суммарно мы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, давайте-ка вот это здание уничтожим. Оттуда выходит... Ты же ор... А, огры, это огры, ребят. Давайте-ка уничтожим все здания сначала, а то мы с этими ограми бесконечно будем драться, а этого совсем не хочется. Он тем более стоит, решил нас не трогать. А, нет, это у него после, я понял, это у него после того, как, после молнии, короче, от ходосы. Ой, слушай, так мы не будем юзать, мы не будем юзать. Наши зелья, мы просто их продадим, те, которые не нужны Оставим эльфийскую кольчугу По большому счету, если честно, она мне не нужна Она дает только защиту Поэтому, наверное, мы ее продадим Все-таки, скорее всего Так, что мы здесь можем продать? Мы продаем Зелья, защиты, они реально Нам не нужны, кроме перманентных Понятное дело Эти зелья мы оставим, потому что они нам нужны В любом случае Слушай, нам продать нечего Бутыль с ядом нужна Урон, скорость. Вот, наверное, эликсиру берсерка мы продаем. Он очень хороший был раньше, но сейчас мне как-то не нравятся его параметры. Урон плюс 6, но ну, глобально от... он нам тоже не нужен. Эти зелли мы тоже все продадим. В принципе, все, наверное, да. Здесь у нас что на панели есть? Есть. Продаем еще. Остальное все, в принципе, нам нужно. Все, отлично, с продажей разобрались. Двигаем назад. Так, у нас есть Диалог который мы, конечно же, не пропустим с вами. Ой, сколько тут. Ребят, там столько интересного, короче, впереди будет. Сейчас будем с вами проходить еще одну интересную миссию. Так, это самый сложный путь, насколько я помню. Поэтому... Тебя, воин, ты спас нас. Возьми в знак благодарности эти вещи. Они помогут тебе в сражениях. Я ищу Оракула. Друид сказал, что он обитает в ущелье ветров. К ущелью можно выйти через предгорье, но они кишат опасными тварями. Есть еще один путь — через озеро. Ага. Я понял нас. Но мы, мы пройдем все пути, как вы понимаете, да? Я покажу вам все, что здесь есть. Эй, стражник, мне нужно на другой берег. Конечно, ты можешь взять паром. Так, паром я, конечно же, могу взять, но, понятное дело, пользоваться им не собираются в данный момент вообще. Так, вперед. Давайте даже меч возьмем. Меч мечом. О, кстати говоря, мастер артефактов. Заодно заценим, чего у нас на этом уровне открывается. А что они меня игнорят? А, слушай, им по барабану. Они хотят просто уничтожить, знаете. Не-не-не, мы не дадим им, понятное дело, этого сделать. Так, давайте заберем, что здесь лежит. Ой, сколько нам давали то всего. Да и все какое-то грустное. Все продаем, нам это все не нужно. Так, этот меч у нас был. Защита от рубящего ожерелья неинтересная. Защита от всего 2, защита от колющего 8. Ну, у нас, ребят, просто нереально крутое. Нереально крутые браслеты стоят 2, и менять их на что-либо глупо. Так, мантия-чародея, по сути, самая лучшая. Да. Умение торговать. Это все, это все нам не нужно. В общем, мы все продаем и ничего не покупаем. Так, это что? Максимально... Нет, тоже неинтересно. Поехали. Ага, на них здесь атакуют Их здесь атакуют нежить. Нет, мы, понятное дело, им поможем. Здесь, судя по всему, бесконечно будет нежить атаковать. Заодно как раз и пронесем все эти базы их. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, так, да-да-да. Так, идем сюда, сразу уничтожаем все здания, чтобы не заморачиваться потом с тем, чтобы они там все новые и новые будут появляться. А нам максимально не хотелось бы, да, заниматься потом их уничтожением. Давайте, наверное, поближе подойдем, сразу возьмем меч и займемся их аннигиляцией. Ух ты, крысы сзади идут. Неожиданно. Так, сразу же давайте убьем вот, вот, вот этого крысюка. И все, и можно продолжать биться. Так, и давайте у молнию все-таки применим. А то что-то долго они умирают. О, другое дело. Все. Так, уничтожаем магов. А то они тоже постоянно будут их создавать Нам это не очень, не, не очень хотелось бы с ними долго здесь возиться Все, отлично Продолжаем уничтожать товарищей Не во всех попали, кстати <laughs> В итоге все равно Так, отлично угу. Ничего интересного, открываем Ждем следующего уровня так, ХП у нас очень много Можно пока не заморачиваться Так, тут нежить все Эти продолжают клепать тут Вот этих вот лучников тоже всех разнесем уже А, там вон еще один говнюк Так, на них внимания не обращаем Это временные ребятки, а значит они Сами умрут Вот так ну, мы их добьем, понятное дело, прямо сейчас. А, блин, слушай, я этого пропустил. Все, пока. Все, двигаем дальше. Блин, хотелось бы, чтобы что-то интересное выпало, да, нам из, э, на этом уровне. Из, из, из какой-нибудь амуниции. Что-то соскучился я уже по каким-то топовым вещам. Ну ты старался. Максимальная анигрерация маны, силы заклинаний. Ну как-то слабовато, слабовато. Ну как бы на этом уровне и противник уже не, не сказать, что прям сильный. Землетрясение, кстати, прекрасная магия. Возможно, мы поменяем на земляной кулак ее, да? Скорее всего, даже так и будет. Сколько у тебя? Ага. Сколько урон у вас? Ой, слушай Даже не буду заморачиваться а у... а у того, что побольше? Да то же самое, абсолютно Так, даже магию использовать не будем Вдруг там какой-то тролль э, по попадется Или огор А у нас откат будет А, я думал он умер Все, отлично Так, ничего с него не выпало, отлично Ну как отлично? Плохо, конечно так, эликсир магии нам выпал перманентный. А, так слушай, мы убили не, не, не ту базу, где они выходили, как оказалось. Ой-ой-ой, там посмотреть столько всего. Ну я так понимаю, вот мы как раз сейчас подойдем к той базе, откуда нежить выходит. И начнем уже с этими ребятами расправляться всерьез. А то они как-то нас всерьез-то не воспринимают, судя по всему. Но мы сейчас покажем. Покажем, покажем, как они сильно неправы сейчас. Максимально неправы. Кстати, зданий для них нет. Здесь, получается, опять, наверное, их маги просто поднимают. Да, это, скорее всего, маги поднимают. Все, поехали. Сейчас их в толпу соберем в одну большую. Так, сюда отправляем глыбу. А, здесь молнии содадим. Вот так. Ну, остальных на энтузиазме, так сказать. Так, давайте сразу же убиваем магов, которые их поднимают. Их что-то прям тут многовато больно. Вот так, вот так, вот так. Не успеваешь, что ли, всех убить? А, ну он не доходит просто еще. Все. Остальных можно убивать. Так, что нам взять? Кстати говоря, почему у нас 8... А, ну потому что урон... Да-да-да, все правильно. Бегаем мы быстро. Защита плюс-минус неплохая. Ренч большой. Давайте, наверное, на атаку пока налегать. Да, давайте на атаку налегать потихонечку. Не знаю, что там дальше просто попадется из серьезных вещей. По атаке или нет. То есть, сложно сейчас прогнозировать. Потому что я не читал измененные статистики, ну, измененные статы по вооружению здесь. Ну, потому что я банально даже не ожидал, что могу с чем-то подобным столкнуться. Так, двигаем дальше. Тут у нас кто пучки? паучки нас тоже уже не пугают. Ну и все. Вот и весь отряд уничтожен Идем дальше ну, уровень у нас еще поднимается, это хорошо Да, потому что тут вот там в предыдущей миссии мы докачали все Как-то аж Вау А вот, кстати, последняя база нежити здесь Отсюда, кстати, да, тоже войска А вот, видали, прям ряд появился хм. Ну это, да, это просто, видимо, заскриптовано Они не должны были так появляться тут Давайте их всех, пожалуй, вот в этого выстрелим. Пусть они все к нам сюда соберутся. Как-то по одному убивать не хочется. Пусть сразу пачка умирает. Так. Лошадей нужно в первую очередь гасить. Вот и все. Так, еще урон. Пожалуйста. Угу. Так, убиваем магов. На этих черт с ним они нас 10 лет убивать будут. Максимально не страшный для нас противник сейчас на данном этапе нашего развития с вами. А, тут, кстати, пропустил. Ага. А, и там еще двое даже, смотри-ка. Угу, есть, все Все, тем ребятам докучать нежить больше не будет, отлично Два новых заклинания Угу Кажется, из воина я невольно становлюсь магом Теперь главное не превратиться в бородатого зануду Вроде этих друидов Есть такое дело Согласен, бородатый зануд нам больше не надо Их и так без нас хватает Так, давайте сразу уходим отсюда все, здесь мы зачистили, прохода здесь нет То есть здесь просто основная задача была Помочь небольшому лагерю Как сказать, порт у них здесь, да Плыть мы не поплывем, мы сюда и так, по-моему, сможем прийти, если не ошибаюсь Ну, в любом случае, мы обойдем сейчас более сложной дорогой Так, давайте в мастерскую артефактов заглянем, продадим все, что нам не нужно с вами У нас максимально много денег Прям очень много денег, это радует Скорость передвижения, кстати, можно еще покачать Потому что карты такие большие И так очень-очень-очень медленно переваливается наш герой Так, двигаем дальше Кольцо жизни, постоянный какой-то баф Почему-то странно, тоже такого раньше не было Ну да ладно, ничего страшного Так, здесь мы вроде как ничего не упустили, да? Ничего, ниоткуда собрать уже нельзя Хорошо Ой-ой-ой А это у нас с вами гидра А, ну Благодаря, кстати, опять же Благодаря дальности атаки Если дальность атаки хорошо прокачена, Можно вот так вот справляться с врагами у них не хватает дальности нас э, заметить. И они ничего с этим сделать, к сожалению, не могут. Ну, к сожалению, для себя, понятное дело. Не для нас. Нам-то что? Нам-то все равно. Ну, его лупим и лупим. Лупим и лупим. А он и сделать нам ничего не может. Ой, слушай, ну такая фигня. Офигеть! Так, давайте быстренько тут закончим с ними. Вот я даже прокликаю, чтобы побыстрее. Он, потому что очень быстрая скорость атаки у него из-за этого он не всегда быстро атакует. Он может там по еще два выстрела в труп дать. Так. Ой, слушай, хороший этот. Увеличить здоровье на 30. Х3 выпало. Хорошо. Ну-ка давай-ка быстренько на меч перейдем. Он слишком жирный, они в меч не попадают по два. Вот по одному только убиваю. Все-таки мечом будет быстрее. Так, у нас здесь ничего больше нет, да, кроме живого источника? Ничего, все, пройдем здесь тогда. Пройдем здесь. А, стоп, подожди, кольцо воина. Максимальный здоровье 70 урон плюс 3. Нет, все равно фигня. Колечко-то. Признаться. Так, здесь мы справимся мечом Так будет гораздо быстрее. Ой, сколько у них здесь вождей-то! Ничего не выпало тоже с него Да и не страшно на самом деле Так, там тролль какой-то у нас сидит Давайте этого тролля тоже уничтожим А то грустит один у себя вот тут Ищере в пещере своей Что у нас там ХП? А, слушай, так он даже подойти не успеет Так, эликсир стойкости Забрали, Отлично я так понимаю у нас к последней миссии одни перманентные эликсиры останутся Ну и в принципе неплохо опять же, почему бы нет Так, это проход, ага, курсом которых мы уничтожили Так, жирный? Нет, слушай, не страшно Быстро умрет Атака Так, вот этих ребят сразу поубиваем-ка, пожалуй, ты ч? А, это вообще одни маги, ты да посмотри сколько магов Тут вообще бесконечно можно с, с ними стоять с гоблинами Учитывая то, что они постоянно их возрождают Все Вот теперь можно дор дорубать остальных Гремучие зелья Урон плюс 15, у него всегда такой урон Так, чтобы за ними не бегать Это вот все Так, место еще есть Ой, промазал что-нибудь да, Так, самое главное убиваем крыс Которые нам дебаф могут дать Так, даем сразу же ему молнию до того, как он нас застанет И все, готово, уничтожены Так, скорость передвижения давайте мы добавим Не нравится мне, медленно боль бегает так, отвар камень... каменной кожи мы сразу юзаем Он нам не нужен Не пригодится <тит> Угу, готово Три дракона здесь у нас Ага, и они сразу на нас агрятся. Вот эта штучка нас защитит? Ой, хорошо. Бить только один будет, получается. 103. Давай вот этого первого. Убиваем, и все. И, в принципе, они нам больше вообще не страшны. На них действует магия? Не действует ни на кого. Яйцо дракона. Хм. Как же с ними замечательно апается уровень. Так, но нам это ничего не нужно. Давайте пропускать. А, и так мы еще и не прокачали его до конца. дракони сапоги, которые на нас. Ну, мы их забираем, понятное дело, продаем. Они нам не нужны будут. У нас уже все есть. Так, денежки. Еще один отвар бестолковый кам... камень кожи. Тоже его заюзаем сразу же, потому что я не вижу смысла. А, подожди, еще дракон один. А, ну слушай, тут тернистый путь вперед, да? Ну давайте мы вот этих убьем и пройдем по той дороге, которая поближе. А, слушай, ХП много очень. Я практически сотню даю, у них вообще защиты кулишего нет. Отнимается столько же, сколько у меня ХП. Ой, сколько у меня атака? А сколько у тебя урон? 120 дробящим. Ни хрена себе. Слушай, видишь, они мощнее становятся. Они становятся мощнее. Если раньше мы их убивали, ну, довольно-таки быстро. Так, эликсиржи. Сколько здесь перманентных эликсиров на этом уровне? Обалдеть. Не ожидал, что такое количество найду. Отлично. Что-то они совсем какие-то ленивые. О, ура! О, смотри-ка тут кто. Ну вот, той, чувак, здесь. Ну, вот, ты его в первую очередь убьем. Все, Ну Но эти нам уже не страшны. Какой-то интересный кармашек там тоже все. Посмотрим щит. Ага. А, так подожди, они выходят отсюда, что ли? Я сейчас не заметил, кого я убил. Так, ручки возвращаются. Наверное, показалось. Наверное, просто далеко стоял. А может и выходит. Слушай, я не знаю даже. Сложно сказать, сложно. А вот, кстати, сюда мы и должны были приплыть. Очень хорошо, очень-очень хорошо. Давайте уничтожаем паучков. Давайте скорость передвижения добавим все-таки ему. Заберем, что у нас здесь находится. А, Мантия-чародея, которая у нас уже есть. Неинтересно, но спасибо, что предложили. Так, здесь у нас вроде пусто, да? А, он просто ходит. Я думал, он мне навстречу пошел. Много здесь пауков-то. Так, пришли туда, откуда куда мы могли приплыть Так, отвар сразу вот этот продаем Все, отлично, идем дальше Так, что хочет нам сказать этот друид? Давайте послушаем Приветствую тебя Я вижу ты сильный и храбрый воин Другой не смог бы добраться до наших мест Не хочешь ли помочь мне? Я изучаю горных драконов И сейчас мне понадобилось их яйцо У нас как раз такое есть Прямо к северу от нас Есть гнездо этих чудовищ У меня слишком мало времени Чтобы помогать тебе Но я не пуску плюс Дальше лежат опасные земли Полные врагов И с моей помощью ты сможешь Быстрее преодолеть их а... Подожди а на, нём, на него просто метки почему-то нет У меня же есть это яйцо, я тоже думаю Старик, я принес тебе яйцо дракона Благодарю тебя, следопыт Это очень поможет мне в исследованиях Вот, возьми этот плащ Хорошая защита от вражеской магии Я спешу к ущелью ветров Как пройти туда? К ущелью ведут две дороги Северная через предгорья ты уже был на ней но дальше путь преграждает множество опасных тварей так понятно восточная дорога приведет к горным вратам их охраняют эльфы которые пропустят тебя так но ну мы все равно все дороги исследуем мы одной не ограничимся это факт давайте сразу поближе что нам с ним церемониться правильно Ух ты, какая защита практического 25! Плюс еще 300%. И максимально она плюс 300. Ну, хрена себе. Но при этом мы очень сильно страдаем по всем остальным параметрам. не ребята на такое не подходит. Ну что? Издевайтесь, не знаю, что ли. Отлично. Положили. Так, а что у нас места то Места, кстати, немного. Нам придется... Ухитовый ус у нас уже есть. Нам придется возвращаться, скорее всего... Продавать, потому что у нас нет места Это значит, что следующей миссии мы... Если у нас там нет магазина Потому что не во всех они, по-моему, есть в миссиях Если нет магазина, то мы банально с вами Собрать-то ничего не сможем Так Эльфы И, и вот эта вот местность Ой, короче, ладно, давайте пока бежим Бежим направо, побежали направо хотя направо Очень хочется направо Не знаю почему, но Ну, все, вперед Так, что время на вас зря не тратить А, здесь больше прохода и нет, да? Это просто крысы здесь были Окей, погнали налево Идем, соответственно, к эльфам, да? Ага, а эльфы здесь сурсами воюют, судя по всему. Так, тут что-то есть у нас. Неподалеку живут гнолы, которые причиняют намного бед. Недавно они напали вновь, и теперь мы собираемся в поход на них. Присоединяйся к нам, следопыт. С твоей помощью мы разделаемся с этими тварями гораздо быстрее. Я спешу к оракулу в ущелье ветров. Ты волен выбирать, но знай. Горные врата не откроются, пока мы не перебьем всех гнолов. Короче, без вариантов. Гнолов нужно уничтожать, да? А я с удовольствием, вот так вам скажу. Эй, мы там пройдем. Прошли, хорошо. Вперед. Гнолы раньше были всегда одни, а сейчас они постоянно с минотаврами. Забавно, да? Так, минотавров, понятное дело, как самых сильных врагов Уничтожаем в первую очередь Ну, а потом уже спокойненько добьем всех остальных Бегает тут еще Ага, они будут здание уничтожать я думал, я один этим буду заниматься. Ну хорошо. Помогут быстрее справимся. Ну хотя да, я уничтожу все, еще им помогу при этом. Отлично. Так, здесь вроде все, да? увидеть, ну найти мы здесь ничего не найдем, все возвращаемся обратно. Так, этот товарищ, наверное, нам хочет сказать, какие мы молодцы, Боже мой, я... что мы без тебя делали, обязательно послушаем. И кстати наверх, есть какой-то. А библиотека здесь хорошо. Врата открыты, ты можешь идти дальше. Спасибо. Так, э -э искушение я продаю, у меня она не нужна. И давайте, наверное, так, в области вокруг героя начинается землетрясение, в котором происходит 100 точков каждую секунду решающих постройки урон он для врагов. Давайте попробуем ее и земляной кулак мы все-таки продадим. Все, отлично, поехали дальше. Двери нам открыли, откроют, я так понимаю. Сейчас вот, уже скоро как мы только к ним подойдем. Ну да. Отлично. Опять паучки наши любимые. Давайте с ними разберемся. Вообще пофиг ему стоит. Что это такое а это это то скелет а мы с четырех кстати выстрелов их убиваем внезапно вау не не не не не все пока Вот, кстати, по-моему, вот эта дорога ведет туда, куда мы не пошли. Где мы убили тогда дракона и еще двух тварей. Пойдем, дойдем до конца здесь. Что пуш? так сказать, все пройти. Ну да, здесь, кстати, не так уж и далеко, по большому счету. Ой, потерялся. Где я? Вот я. Отлично. Двигаем сюда. Так, тут у нас от лагерь урсов, да? Большой. Ну, как большой. Видели и побольше, на самом деле. Слабовато. У вас, кроме урсов, никого даже нет, что ли, здесь? ёлки -пал. Ребят, вам ничего не А, здесь очень много урсов больших дядек, которые... Слушай, ну не знаю, пока. Давай-ка вот тебя оттесним немножко. Куда же магию забросим. Да, слушай, хорошо. Они нам наваливают. Надо быстренько уничтожать этих... их вождей. Всё, вот теперь можно спокойно воевать. Эти уже не опасны. Так, тут ничего, тут ничего. Главное издание уничтожить мы не можем. Ну, минус один, все. Без вариантов победы. А что он как быстро стал стрелять? Странно. И бег, бегает он быстро, да, это понятное дело Так, профокусили всех Че угу. Что, у нас есть чем поживиться? Сейчас мы, наверное, заюзаем зелье быстрого бега И сбегаем к в этот в мастер артефактов Нам надо все продать с вами, ребят Это не так страшно, на самом деле, чем пачка маленьких Так, браслет чародеи Кстати говоря, и все, у нас места-то и нет с вами И как раз мы здесь закончили, да, судя по всему Все, отлично Давайте быстренько сходим, сбегаем все, В мастер артефактов Проюзаем зелье скорости Как удачно у нас прямо все забилось, офигеть это, конечно, да, прикольно Даже не ожидал, что так будет Я думал, придется два раза бегать, если честно Потому что, ну, так насыпали И тут очень много всяких Существ Страшных И больших за которые как раз таки и дают много всего интересного Так, ну здесь мы, да, здесь мы все же сделали Угу Так, все это дело мы продаем Нам все это не понравилось 44 тысячи Обалдеть так, где мы закончили? Вот здесь, да? Ну вот сюда бежим, да, сюда бежим. Так, здесь у нас все зачищено, сюда не... Офигеть, смотрите. Ну вот это от разработчики оставили дерево и типа оно вражеское, мы можем его атаковать забавно. Карты большие, мне кажется, знаете что, много чего интересного можно найти в таких местах. Если так покопаться. Так, герой наш бежит, бежит, бежит. Зелье кончилось, кстати. Вот только что, наверное, да? Нет у нас больше еще такого. Вот жалко, что такие не упадают. Вот так, такие зели как раз нам больше нужны, чем. Что-то он заблудился, как-то не туда пошел сначала. Самолет, кстати, ребят. Такие вот дела в этом мире. Как же обидно, что продолжения не будет! Хотя, знаете, что я увидел? И это было очень странно. Я не знаю, я, может, перепутал, конечно, сайт с официальным и неофициальным. Но на официальном сайте в данный момент почему-то была информация, указана, что выпущена вторая часть. Но картинка, например, на том же посте первой части. И в доступе в скачивание ее нигде нет. Ее там можно купить либо... Короче, только в дисковой версии по какой-то причине. Поэтому я думаю, это вранье какой то И все ссылки, где можно приобрести э, данную игру, они уже закрыты. Ну, то есть заблокированы по какой-то причине, там туда доступа нет вообще. Горы кажутся все более сумрачными и таинственными оракул возможно он где-то рядом так более сумрачными и таинственными да самолет пролетел оракул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 Оракул отвечает лишь на три вопроса. Эльхан нашел Оракула. Ну что, ребят, поздравляю вас. Мы нашли Оракула, добрались с ним, до, до него. А Что будет дальше, мы увидим в следующей серии. Вам спасибо, что смотрели. Если понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Прожимайте колокольчик обязательно, чтобы не пропускать ничего. Подписывайтесь на группу ВКонтакте и на Телеграм-канал, который я тоже недавно создал. Все, все информация, соответственно, все новости свежие будут именно там вот. А я вам желаю здоровья, любви удачи Пока